И она, комната Дан. В сеть, В сеть! Заткнись, Брок. У нас мало времени. Паркер, стой. А может, это я? Кто? Да, я чувствую других. Чувствуешь кого? Зло, которое называет себя Карнедж. Мы должны остановить его. Немедленно, у нас нет выбора. Эй, поменьше шума. Я просто хочу войти сюда. Спайдер-сенсоры. Теперь что? Спайди, кто бы это ни был, не паникуй. Эти симбиоты ищут хозяев людей. Спайди начал борьбу со всеми симбиотами, кроме Карнаджа и Венома, а тут еще заложники. Oh. Да, у нашего приятеля действительно много работы. Если ты включишь вентиляцию, вентилятор освободит меня. Я никогда не видел такой пустоши. Я теперь могу уйти отсюда. Ху, да. Наверняка здесь нет симбиотов. Пожалуйста, помоги мне. Наверное, это управляет кондиционером. Эти симбиоты повсюду. Они выходят из подвала. Спасибо, я теперь в долгу у тебя. вещи, которые боятся семьи, это звук и огонь. И у меня ничего нет. Наверное, придется сидеть. Ди... Моя сияющая ловушка не срабатывает. О, какой беспорядок! Лифт остановился! Снова запустить лифт. А, лифты снова работают. Пропустил свой этаж. Я попробую другую дверь.